What is happiness for you? Теперь публикация о том, как самым простым, незамысловатым способом сделать полив в вашем грибном помещении. Вот то помещение, которое видите вот сейчас, это помещение является помещением для инкубации. Но ввиду того, что в зимнее время сложно обогревать большие камеры для выращивания грибов мы это помещение используем и для выращивания грибов и для инкубации блоков Итак, так способом показываем вот технические средства которые будут использоваться для полива грибов воду лучше использовать теплую вот таким вот основатым способом Производим полив. Очень важным, важным фактором образования примордия является вот именно вот та влажность, которая сейчас будет находиться, которая должна быть в этих тех блоках, которые уже готовы к водоношению. Если своевременно не сделаете такого полива, то при будет подсыхать и урожайность с каждого блока будет улучшаться. Такой полив, если уже этим блоком, э, но ну, своевременно этот полив не сделан, ну то есть это не блоком, а тем уже находится в кадре что мы сейчас вот делаем вот, вот таким вот образом то есть экономить воды здесь не нужно лишняя вода она будет сама стекать самотеком из этих грибочков вот и все Особенно будет важно вот поливать вот такие прямогарди, которые сейчас должны выстрелить уже в грибы, и мы поливаем. Если бы мы камеру оставили буквально немножко на дольшее время, то есть поснимаем вот эти грибы, которые сейчас находятся в кадре, после полива вы увидите, что произойдет одна интересная вещь сразу после полива буквально если подождать минут 15 мы сейчас увидим что эти грибы увеличатся сейчас в объеме приблизительно полтора раза ну, так получилось что полив своевременно мы не сделали и они подождали вот единственного момента дополнительного увлажнения но нужно понять что особенно к выращиванию грибов обычно идут люди, которые живут где-то в частном секторе, которые привыкли к понятию вообще понимания природы из ботаники. То есть как выращивать огурцы, помидоры и все остальное с грибами немножко другая ситуация. Здесь их менее так интересует вот, интенсивный полив во время роста, их более интересует влажность в самом помещении поэтому формально нужно было сделать опрыскивание вот этих грибов а в дальнейшем сейчас мы будем делать следующее мероприятие то есть весь пол ну, блоки и помещение мы стараемся так внести сюда большее количество влаги для того чтобы эта влага ввиду испарения давала Максимально большую влажность в этом помещении. Как видите, я сейчас не показываю каких-то сложных приборов там для измерения влажности в этом помещении, там не, нет каких-то сложных технических средств, это ввиду одной причины. Каждый человек для себя понимает, если вы заходите в ванную комнату и вы видите, что влажность в этой комнате больше чем ну, должна быть вы просто открываете форточку для того чтобы эта влажность удалилась вот используйте не гигрометры используйте не какие то ну, непонятные там технические средства дорогие там и так дальше достаточно того нашего ощущения и понимания понимание того что нужно в данный момент э, тем грибам которые мы хотим вырастить для этого достаточно просто понимание влажности в этом помещении если вы зашли в помещение и чувствуете что здесь довольно-таки сухо то вам нужно увлажнить это помещение и я думаю на ощущении человека в определенный момент появляется такое вот понимание когда влажность или достаточно или недостаточно если это все происходит в одном помещении, где идет и вырастное помещение, и инкубация блоков, то те блоки, которые ну, сейчас находятся на инкубации, ввиду подогрева температуры в этом помещении, они будут само собой увлажнять это помещение и давать возможность нормально чувствовать вот этим грибам, которые вы хотите уже вырастить. Сейчас буквально, вот давайте сейчас с руки попробую поснимать вот сейчас можно наблюдать вот та влага, вот тот полив, который буквально мы сделали 2 минуты назад вот сейчас мы посмотрим вот эти грибочки начнут просто разворачиваться из-за того, что появилась у них та природная возможность к вырастанию то есть они уже просились как это выглядит научно? сейчас вот снимаю камеру со штатива. Вот, давайте посмотрим, что происходит. Сейчас они просто разворачиваются на глазах. Если бы вот так поддержать камеру ну, минут 5 или 7, вы сейчас увидите, что эти грибы в объеме увеличатся где-то в полтора раза. И в дальнейшем, в чем было сказано, что, вот, смотрим, пол довольно-таки подсохший, ввиду того, что постоянно в зимнее время работает э, обогрев в этом помещении. Видим, что пол сухой. Фактически для грибов будет, ну, ну, ну важно, конечно, особенно для примордиев, полив непосредственно самих примордиев но очень будет важным вот этот фактор полива помещения для того чтобы та влажность которая будет испаряться она сейчас будет давать то влажное помещение которая им необходима здесь находятся вот эти блоки маленькие это королевская вешенка сделана по нестерильной технологии. Что можно сказать об этом? Ну, вывод один, что сделать вот эти блоки не составляет большой проблемы. Мицелий растет очень активно. То есть мицелий, который делает фанимашум, довольно-таки мощный, матерый. И вырастает очень хорошо второй вопрос как запустить королевскую вешенку уже на плодоношении? это вопрос немножко уже другого плана но давайте будем посмотреть что будет происходить дальше как мы эти блоки э, запустим вот смотрим сейчас попробую э, поставить камеру на штатив и покажу как вот происходит увлажнение самого помещения вот здесь видно вот очень темные края вот. это свидетельствует того что влажности помещений было недостаточно если буквально сравнить то что было снято немножко раньше ну буквально там прошло сейчас вот 10 минут, да, посмотреть как они выглядели чуть раньше и вот сейчас уже визуально видно, они просто подросли на глазах. Сейчас минуточка паузы, сейчас будем увлажнять э, само помещение. принципиально очень просто дальше с этой емкостью мы просто делаем очень важные мероприятия естественно каждый понимает что в таком помещении должен быть сделан стоп воды. То есть переувлажнить здесь ну, практически невозможно из-за того, что лишняя влага будет стекать в, ну, в глубокую канализацию. Вот таким незамысловатым образом этого будет достаточно для того, чтобы у нас вырастало то количество там, грибных блоков или грибов которые здесь находятся в этой камере Если, ну скажем так, упрощаем себе Вот такое деяние. Вот таким самым нехитрым способом при испарении мы получим ту влажность, которая нам здесь необходимо и в принципе больше для этой камеры или как для такой деятельности ничего не нужно делать иначе времени для отдыха не останется